Все мы любим жареное мясо, мужики точно его любят все, а вот девчата следят за своей фигурой, ты им поздно вечером говоришь. Зай, я свинину жарю, как ты любишь, с лучком, с перчиком. Будешь со мной кушать? А девчата такие? Нет, не буду, я после 10 вечера свинину не ем. Девчата, этот рецепт действительно после 10 вечера кушать нельзя, а вот после 11 в самый раз, особенно на Новый год. Давайте приготовим наше любимое жареное мясо так, чтобы можно было его красиво подать на новогодний стол и чтобы вашим друзьям он очень понравился. Свиная вырезка, лук и бекон. Это все, что мне понадобится. Свиную вырезку порежем на биточки. посолим их завернули беконом взяли зубную палочку зафиксировали ей, чтобы при дальнейшей готовке бекон не развернулся и все Биточки обжарили. Теперь разгоняем духовку до 200 градусов и отправляем минут на 15. Лук. Обжариваем прямо в этом же масле. Добавляем соус терияки. И мед. все готово а на котлеты похоже сейчас сделаем красивую подачу Друзья, моя вам рекомендация. Возьмите смесь перцев и раздавите ее. Если у вас нет ступки, это можно сделать с помощью кастрюли. На досточку насыпьте несколько штук и надавите. Они лопнут, и вот такая крупная фракция будет. И посыпьте красиво мясо сверху, и у вас получится классный спецэффект. Когда будете кушать, вот эти кусочки они будут как островки, вам где-то покажется острым. А мясо только сразу плац и потушило остроту. Ощущение непередаваемое. Подписывайтесь на канал. Мне важно успеть показать вам 50 новогодних рецептов. До Нового года.